Лепестками рост, к ногам упасть, Ветром легким прикоснуться, Поцелуя сладкий вкус украсть И в объятиях любви проснуться. Смех, улыбку сохранить твою, Сердце ритма разделить в мгновение, На земле с любовью, как в раю, В каждом взгляде и прикосновение. Растворить в крови огонь любви, Знать, что сердца два любовь хранят, Изглянув в глаза любимые одни, Сохранить в себе любви твой каждый взгляд. Лепестками роз к тебе лететь И кружиться с этим и счастья. В сердце свет любви зажечь успеть. Миновать шторма все бури и ненастья. В небеса взлететь. Рассвет встречать, каждое хранить твое дыхание. На волнах любви сердца качать. И в любви сливаясь зажигать сияние.